Мой муж был подвергнут двум взысканиям. Первое взыскание было за то, что он не вытер с полки пыль, находясь в штрафном изоляторе. Второе взыскание, что якобы он выражался нецензурно в адрес сотрудника колонии во время телефонного разговора с сыном. И также произнес жаргонное слово. Данные взыскания мы решили обжаловать в суде. Муж подал две жалобы в Октябрьский суд города Могилова. И 5, 5 февраля у нас было первое заседание. И, конечно, мы когда подавали данные жалобы, мы, были, конечно, мы не надеялись на положительный успех, потому что мы прекрасно понимаем, как у нас работают суды, и никогда ни один суд... В принципе, может быть, это где-то и есть, но это не рассчитанный случай, который удовлетворил жалобу осужденного. В основном суд всегда на стороне администрации колонии. Мы, мне больше всего удивило, что когда я почитала определение судьи, еще ну, перед тем, как она, то есть определение судей, где она как бы взяла в производство гражданское дело, и у нее не написано было, чтобы был мой муж Кучура доставлен в суд. Там было написано, что если представители, только пригласить представителей. И мы, когда первый день суда, я даже не могла быть представителем, так как из колонии не вышло ходатайство моего мужа о том, чтобы я его представляла его интересы в суде. И это ходатайство только пришло на второе заседание, только ко второму заседанию. Ну, я понимаю, для чего это было сделано, так как э, вообще обжалование, взыскание осужденными – это редкость, потому что многие этого боятся делать, чтобы дальше не было хуже. Вторые понимают, что это ну, что-то бессмысленно все равно, никогда не станет суд на сторону осужденного. И поэтому администрация колонии, она уверена, что ничего, то есть ничего мы не добьемся, и, и они пошли вот таким путем, думаю, что, ну, как бы они, они понимали, что мы будем обжаловаться, они даже знали это, они даже сами в суде об этом говорили представители. Но тем не менее, они, видите, даже не, не отослали моего мужа ходатайство в суд, это первое. во у нас был такой, получился казус, что суд начался в 10 часов, а так как сын был заявлен свидетелем, Пригласили его на 11, то есть мы даже не знали, что в 10 часов начнется судебное заседание, но как-то вот мы приехали на час раньше, и мы попали на этот суд. И представитель колонии даже пришел один, без свидетелей, то есть, ну, как бы они все давите, они уверены, что никто им не надо, то есть это все решится в течение какого-то часа.